Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. У нас тут объявили штормовое предупреждение по всему региону. Ветра до 130 км в час и осадки до 400 литров на квадратный метр. Представляете, полметра выльется, округом а горы. Короче, затопит все и вся. Разверзлись хляби небесные. Хорошо, что такое безобразие бывает раз в году и длится там 3-4 дня максимум. А мне захотелось чего-то барбекюшного. В такую погоду, понятно, нос из дома не высунешь. Но я и решил приготовить куриную грудку с барбекюшными ароматами дома в духовке. Что получится, пока не знаю, в конце ролика увидим. А начну с приготовления глазури. Это у меня яблочный сок. Часть его отправлю прямо на сковороду, а в оставшейся части разведу кукурузный крахмал. Пусть пока постоит. И сюда же отправляется соевый соус, вустерский соус, коричневый сахар. Гранулированный чеснок и гранулированный лук. Зира кориандра подкопченная паприка, молотые. Протертые томаты и горчица. Все это надо довести до кипения. А чили, перец мелко нарубить. Кстати, можно даже с семенами, чтобы поострее было. Состав пряностей для глазури я взял на свой вкус. Вы, конечно, выбирайте на свой. Добавляйте добавляйте, что хотите. Все кипит отлично. Теперь сюда сок смешанный с крахмалом. И перец. И энергично размешать. Надо довести смесь до загустевания. Так, отлично. Кстати, самое время пробовать. В зависимости от э, сладости и кислоты яблочного сока, вам на этом этапе понадобится добавить в соус либо сахара, либо кислоты, например, в виде лимонного сока. Может быть, еще и горечь добавить. Не горечь, а яркости, наверное, пряности в виде перца острого. У меня все идеально В моих пропорциях вообще ничего добавлять не надо И, кстати, по соли тоже хорошо Соевый соус работает М -м, Отлично Да, кстати, можно в качестве кислоты И бальзамического, либо, видно, уксуса добавить Тоже будет отлично Может, даже еще и лучше, чем лимонный сок Смотрите, какая густота Кусарень Теперь часть глазировки надо отлить Пусть пока остывает, а я нарежу курицу. Ломтики должны быть примерно 10-15 миллиметров толщиной, чтобы в духовке быстро приготовились. Все, теперь остается запанировать и отправлять в духовку. Это панировочные сухари. Бумагу сменял, чтобы она не скручивалась на противне. Все, надо их отправлять. Духовка у меня уже прогрета до 200 градусов. Верхний, нижний нагрев. 15 минут. Ждем. Теперь этой же глазировкой покрыть сверху. И опять в духовку при той же самой температуре и при том же самом режиме. Верхний и нижний нагрев. Думаю, минут 5, максимум 10 хватит. Так, ну и что тут получилось? А, вот этот, эта глазировка очень сильный аромат яблок имеет. То есть, в первую очередь, такая вот кислинка яблочная. Наверное, вустер здесь присутствует. И, конечно, вот этот легкий аромат дыма, подковченной паприки. Он очень характерный как раз именно для паприки. Нежная штука. В первую очередь присутствует, наверное, сладость. Сахара, может быть, на мой вкус можно было немножко поменьше положить, а может быть и не надо меньше. Вкусно. Это, конечно, не, не то мясо барбекю, не те грудки барбекю, которые получаются, если готовить именно на углях. Это, я бы сказал, более деликатный вкус, что ли. На углях, на живом огне, всегда получается немножко более грубовато. Потому что сложно регулировать огонь. Там подгорело, там подполилось, что-то где-то там пересохло, с этой стороны немножко сыровато, ну, какое-то такое получается. То есть некий элемент дикости, я бы сказал. Здесь более равномерно, более мягко, но классно. Как альтернатива барбекю в такую-то погоду, в которую хороший хозяин собаку на улице не выведет, можно готовить. Мы сейчас покажу, что на разрезе. Разрезаем. Ну, смотрите, какая штучка. О, красота! По времени, смотрите, если э, вы хотите немножко сильнее подсушить поверхность, то нужно будет курицу толще отрезать, разрезать, то есть ломтики делать сантиметра два толщиной. Если хотите, наоборот, более мягкий, вот как у меня получился, более мягкую глазировку, такую вот э, не хрустящую, мягкую, пастообразную, такой пастилообразным сказал, то вот 10-15 миллиметров толще узкий резать не надо. Короче, вот только так делайте, и будет классно, и вы порадуете себя классной едой. Напоминаю, по промокоду Фреска вы сможете получить отличную скидку. Вот на такие, на все ножи Самура вы сможете получить скидку. Вот это Метеора. Классно может быть, красивые ножи. Вот с заточкой на линзу, между прочим, для тех, кто понимает. Классная штука. AUS 10 Ручная ковка. Спасибо за компанию. Всем пока.